Привет! Сегодня я хочу записать э, видеорефлексию по марафону «Пишу как Бог» Нелли Давыдовой. На этот марафон, наверное, как и многие, при пришлё, пришла для того, чтобы прокачать свое писательское мастерство и э, научиться писать. Потому что раньше мне приходилось вымучивать из себя посты, либо ждать, либо ждать музу, либо ждать вдохновения, и это могло занимать несколько месяцев. А тут, как показала практика, оказывается, я могу писать каждый день, и на каждый день у меня есть о чем говорить. И бывает, что по нескольку постов переписываешь, и ты чувствуешь, понимаешь... Что именно, какой именно из этих постов ты хочешь выложить все-таки сейчас и складываются у тебя, хочется вроде написать об одном, а мысли могут не идти в эту сторону, да. И ты понимаешь, что сейчас, в данный момент, важнее, главнее другие чувства, донести что-то совершенно другое. И благодаря этому марафону я научилась чувствовать, слышать себя. И чувствовать импульсы, да, чувствовать свои желания и идти по этим желаниям. Я увидела благодаря этому марафону, что радость жизни может заключаться в мелочах, что перебирая картошку, ты можешь осознать свои истинные причины, свои истинные желания, что... Прыгая по лужам вместе с детьми, ты можешь ощущать невероятную радость, которую ты не купишь ни за какие деньги. А, и... Ты начинаешь чувствовать, это очень круто, чувствовать себя, чувствовать то, что, что ты там переживаешь. Заболела голова или заболела нога, заболела пятка, о чем это для меня? Заблокировали телефон, о чем это для меня? А это оказывается там невероятный клубок, который ты замотала, отдав свою ответственность еще там 8 лет назад. А у тебя сейчас заблокировали телефон. И это невероятно круто понимать, осознавать, что с тобой происходит, для чего ты это себе создаешь. И это, вот, не, не, я не могу передать это словами, меня переполняет э, от этой... От этих чувств, от этой энергии, от того, что мы, мы с девчонками пишем, да. И у нас очень часто перекликаются мысли, очень часто перекликаются ситуации. Одна начала там написала пост, а другая говорит о том, что я хотела сегодня об этом же написать. И это круто, это неверо невероятно круто. И раньше я обращала внимание на других, да, что они чувствуют, когда я там что-то говорю, переживаниями своими уходила на других и не, ну, как бы не смотрела а что я то чувствую в этот момент а что у меня то там поднимается когда я не говорю когда я э, не выражаю своих чувств и сейчас я учусь э, проживать э, свои чувства выражать свои чувства и это очень круто это очень классно и дает э, заряжает это это заряжает и дает э, как бы желание дальше идти создает внутренний движ который я вечно ждала извне а сейчас я понимаю что этот движ создаю я внутри себя и потом только он, он проявляется здесь в физическом материальном мире и это очень круто нелли я благодарю тебя за этот классный мощный крутой марафон который позволил мне не только научиться писать, но и раскрыть, познавать себя. Каждый день познавать, узнавать, какая я. Благодарю тебя.